Сегодня протестирую я корейскую кухню в характере «Черная кошка». Нет, спасибо. Посмотрим, что здесь есть. Вот у нас меню. Рыба по-еврейски вот здесь у нас интересно. Я сегодня хотел попробовать кокси. В общем, выбрал я мясо по-немецки, захотел кукси, сейчас посмотрим, принесу, Перекусим. Вот такая атмосфера здесь уютная. Постоянно вода льется сверху. Цены, в принципе, нормальные. И постепенно зал заполняется. А потом я вам расскажу ощущение от мяса по-немецки. Вот, в принципе, мясо по-немецки. Пока еще не попробовал. Сейчас попробую. Ну и. Дальше будет резюме. Поел немецкого месяца и решил заказать себе украинский борщ. А вкусно пахнущий с гренками. А тут продолжает прибывать народ. Очень популярное место. В принципе, ненавязчивые сервисы. Так все обыденно, спокойно. Мне здесь нравится. В общем, впечатления нормальные, доволен я И вам советую здесь тоже побывать